Люблю, когда ложка к обеду, и вот буквально вчера еще на ИСПО я сделал обзор и говорил, что хочу их потестить. Прошел месяц, и я уже на них катаюсь. Здравствуй, мир. Армада RV106. Чисто парковая лыжа, как и говорил в обзорах. Далее 106, что позволяет использовать ее в целине. Покатал. Лыжа-чума, но чума именно парковая, то есть вот лыжа такая, которая фонит вообще на, вот просто прыгать, скакать, любая кочка превращается в просто playground, то есть это лыжи, на которых хочется залезть на какой-нибудь разбитый бугристый именно склон, я не имею там, подготовленную трассу, именно любой склон разбитый вообще в трэш и прыгать на каждой кочке, скакать не говоря уже о каких-то там камнях там прочей фигне, то есть вот кататься вообще на них как бы чисто факультатив, в общем-то в принципе, хотя в общем-то можно, но вообще непонятно зачем кататься, если вот можно просто прыгать, скакать и веселиться, резвиться такой вот, чисто поддонок стайл лыжа вот вообще реально, то есть вот подонок в плане именно не, не падает, а который именно подонок. По образу вот отношение к окружающим, то есть это вот, это носиться по курорту, прыгая с бруссверов и обрызгивая снегом всех катающихся детей, прохожих женщин. Это вот их стиль. В общем, лыжа фан, это, наверное, я бы поставил бы ее в топ, если бы у нас был вот такой топ, хотя, наверное, у нас есть такой топ, да, у нас же появился такой топ. Вот, пока, наверное, это претендент в топ, хотя я еще подумаю, потому что просто не тестил прямых ее конкурентов. Но лыжа вообще отменная. Все, на сайте подробнее пишу, более детально, при том сравнении с какими-то аналогами, чтобы не пропустить, чаще ходите, но старайтесь все-таки больше кататься. Потому что вот есть такие лыжи, которые вот реально, на них катишься и понимаешь, что все у тебя в жизни хорошо. Все, я пойду на них катнусь, подписываемся, лайки, пока.